Черный ворон Черный ворон Что ж ты вьешься надо мной Ты добычи Не добьешься Черный ворон Я не твой Ты добычи ты не добьешься Черный ворон, я не буду. Что ж ты когти распускаешь Над моей головой Или добычи сей. Чай. Черный Ворон Я не твой Или добычу Себе чай Скажи, скажи, она свободна Я женился, да, на другой Ей скажи, скажи, она свободна Я женился, да, на другой Колена стрела венчатка Тебе твой вижу, смерть моя ко мне приходит, черный ворот, я не твой, вижу, смерть моя ко мне приходит.